Кто додумался посылать дам на служебном автомобиле покупать сампанское? Два часа назад уехали? Позвоните миссёра. В конце концов, нас ждет банкет. <таспадрес> Алло, Вали, Танди, ты ну скоро вы там? Мы хотим вас поздравить, вручить подарки, мимозу эту. Очень хочется кушать. Без вас не начинаем банкет. Где вас носят? Да, мы уже едем, да, мы едем, едем, но черт-хот, никак не приедем.